Можно сказать «let's go» и «let's get going». Можно сказать «let's start» и «let's get started». Что меняется в значении, если мы скажем через «get»? Это одно и то же. Какая разница? Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий Море, и у нас сегодня не урок, а... Get. Этого слова в английском языке просто дофига. Даже не, не так. Просто дофига. Ни один ютубер в своем видео еще не смог рассказать обо всем, что с ним можно делать. Но я сегодня в этом видео тоже не смогу, потому что, правда, ребята, это очень много и это необъятно. Это как в русском языке пытаться объяснить все, что можно делать со словом давай. Например, давай может означать давай мне книга и давай... Пойдем и давай пока. Давай пока. Как я могу давай тебе пока? Что вообще нет, не понимаю. Вообще, скажу сразу, что я не фанат такого вот способа изучения слов, когда тебе дают слово, дают все его значения, все варианты перевода. Теперь давай, делай с ним что-нибудь. Мне кажется, слова учить вообще не надо, я страшную вещь сейчас говорю. Лучше учиться что-то сказать на английском. И вот сегодня давайте с вами попробуем научиться что-нибудь сказать на английском с помощью слова get или понять, что с его помощью можно сказать. Как-то так. Кстати, спонсор этого видео мои друзья сервис Ай-Токи. Это уроки иностранных языков с носителями этих самых языков. Дружное комьюнити. Можно многому научиться и многому научить других. И узнать, как работает реальный живой язык, который ты учишь. По ссылочке в описании к этому видео можно получить дополнительные 10 долларов кредита айтоки на свою первую покупку. Этого хватит чтобы проверить свой уровень владения языком, который ты учишь, ну или на одно занятие с репетитором. А теперь вернемся к слову get. Самое примитивное, я скажу get, когда хочу что-то получить. Например, я хочу get новую работу, или давай get сам пиво <laughs> и пойдем посмотрим футбол. Или нужно сходить get посылку с AliExpress по-быстренькому. Или я использую это слово, когда, например, хочу узнать, где ты что-то взял. Например, ух ты, где ты, get, такую крутую футболку? Get куда-то. Я за собой заметил, что в последнее время почему-то использую get гораздо чаще, чем всякие go, run, walk fly, когда мне нужно сказать, что я хочу куда-то добраться или попасть. Пожалуй, началось это с моей первой поездки в Штаты, когда я вот, как сейчас помню, стою на ЖД вокзале и хочу спросить у служащего железнодорожного, как мне попасть на поезде в DC. И боюсь к нему подходить, потому что никак не могу сформулировать, как задать этот вопрос. How can I go? Но это ведь поезд, на поезде ride, поэтому, может быть, how can Can I ride? И вот пока я стоял размышлял, к этому служащему подошел другой американец и спросил How can I get? Или How do I get? И я такой Вот, вот что надо спросить И все, с тех пор понеслось Get домой, get на работу, get такси, get на футбол, get в бар, get в клуб to the Большим прорывом для меня в английском языке стало понимание того, что с помощью слова get можно сказать, каково тебе стало или становится, то есть выразить все вот эти непонятные по, за, у, про, об и при. То есть берешь состояние old, bored, tired, hungry, warm. Happy, ставишь перед ним get и получаешь постареть. Get old, заскучать, get bored, устать, get tired, проголодаться. Get hungry. Согреться so, get warm. Обрадоваться get happy. Привыкнуть. Get used to something. И все, задача решена. И кстати, вы ведь не подумали про всякие неприличные слова. М? Второй прорыв произошел, когда до меня дошло, что вот это все вышесказанное можно поставить в Continuous и выразить мысль, что вот это все с тобой происходит прямо сейчас. Например, я устаю сейчас, I'm getting tired. Или я привыкаю к этому постепенно, I'm getting used to that. Или older. Меня довольно долго смущало, что по-английски о том, что у меня есть кот, можно сказать двумя способами. I have a cat и I've got a cat. Да, Илюша? Да, пытливый ум русского студента, изучающего английский, говорил мне, что если есть два способа сказать об одном и том же, вроде бы, но эти способы разные, то на самом деле ты говоришь о разном. Значит, здесь какая-то подстава, какой-то подвох, где-то явно зарыта собака, а то и целая упряжка, и вообще власти скрывают. Но нет, разницы нет. Ну окей, вроде как I've got чаще говорят британцы, I have американцы, и все. Ну окей, еще одно. Если ты используешь модальный глагол have to и говоришь I've got to go вместо I have to go, ты вроде как усиливаешь таким образом сказанное, но нет, разницы нет, по сути.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 Потому что... Еще одна вкусняшка для продвинутых. Get в пассиве. И честно говоря, ребят, вот вы мне иногда такие вопросы в комментариях задаете, что я прям вот... Get в пассиве? Что это? Это что, еще одна вещь, о которой я со своим advanced нифига не знаю? Потом, когда я нашел, что это такое, оказалось, что я уже сто лет так говорю, и это оказывается get в пассиве, это оказывается аж целое правило. Короче, если ты хочешь сказать, что с кем-то что-то сделали, ну там, уволили, ограбили или убили, ну и другие позитивные жизнеутверждающие вещи, берешь сам глагол, ставишь его в третью форму, оно же past participle, перед ним ставишь get, и получаешь, He got fired, его уволили, He got killed, его убили, He got robbed, его ограбили. Ну, ладно, давайте еще скажем, его поцеловали, He got kissed, а то вообще какой-то мрачняк у нас на канале. The pills, the Последнее. Со словом get в английском куча устоявшихся выражений и фразовых глаголов. Но Дима, устоявшиеся выражения и фразовые глаголы это же не одно и то же. Почему ты их объединяешь в один пункт? Нет. Это не одно и то же. Но я, когда учу английский, стараюсь не усложнять себе дополнительно и так нифига не простую жизнь. Я стараюсь учиться что-то сказать, а не учить отдельно фразовые глаголы, отдельно устоявшиеся выражения. Например, я не знаю, как выразить по-английски вот такую мысль. «Я не знаю, как ты это будешь делать, я не знаю, напрягись, загугли, придумай, мне надо, чтобы это было сделано». И тут я натыкаюсь на выражение «Just get it done». И я такой «О, надо запомнить». Все. И я даже не обращаю внимания на то, что там слово «get». Ну или другой пример. Я веду переписку или общаюсь с человеком по телефону и хочу ему сказать, что я, мол, тебе отвечу, напишу или перезвоню когда у меня будет для тебя информация. Я не знаю, как это сказать. А потом, например, в чьем-то чужом письме я натыкаюсь на выражение «I'll get back to you». И я такой, о, надо запомнить. И опять же, я даже не заморачиваю, что это, типа, фразовый глагол «get back». Вот так, ребята, let's call it a day. Если это видео вам понравилось, было полезно, или вы узнали что-то новенькое, или хотя бы повеселились, пожалуйста, поставьте этому видео лайк, вам несложно, а я буду знать, что вам такие видео нравятся, и вы хотите видеть их на канале больше и чаще. В описании к этому видео я оставлю ссылочки на видео про использование глагола get от носителей языка на английском естественном языке. Если ты продвинутый, посмотри их, пожалуйста, обязательно, они клёвые. Вы. Ну и гляньте другие полезные видео на этом канале, ребята, и присоединяйтесь к нашему крутому сообществу единомышленников. У нас тут хорошо, и сообщество, кстати, пиши в комментариях свои любимые выражения с глаголом get. Скоро увидимся, ребята, и всем пока!